Бенджару, соляр. Так, пойдем! Что спим? Я тут. Не спать. А пойдем. Тук-тук-тук. Ага, рота спасибо. Подъем. Да, без стука заходим. Рота подъем. Рота подъем. Где подъем? Где работа? Нет камеры, нет камеры, нет камеры, нет камеры. Подъем. Подъем жара. тяжело. Вот подъем. Робби, торт, вот торт. А вы ходили в магазин у Украины? Ходили в магазин России. Россия, Украина, Россия. Да нет магазин Украины, тут есть только магазин российский. Только ничего сожжений. Так, я на работу, я буду работать кассиром в магазине России. А я буду помогать. А я иду на работу. Ой, на работу уже в магазин. Ой. О, тут продавец уже. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Где продавец? Так, я консультант. Я консультант. Да, консультант. Он самый. Шейк, дичь, стейк. Что тебе нужно? Да я сам куплю. Шесть Шесть тысяч. Вам бешево, правда, все. Да, Еще скоро этот магазин снесут, нафиг тут. У меня много Да, так. вот именно. Я их для тебя. Тебе 12, я или... возьму... А, Зачем Есть, тысяч мне? Макарон. У нас на кухне еда, там миллиард. Ладно, пойдемте, я чуть-чуть. На... А У нас на кухне еда получше, чем ну ладно. Но мы же за эту еду тоже платим много. Ну, поменьше. Слияние. Ну-ка, давай прочитаю. Дай прочитаю. Да, дай прочитаю. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Слияние с Ну, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Что тебе страшно? Так, мистер Бак вот. Леди Нуар супергерой, который и имеет талисманка, да, а также а также стойное да. высокое тело, Жезл, который удлиняется и также перемещает по городу. Вообще то Темный адмирал. Вот так, весь, который, Я ж не говорю М -м -м, что ты фундук. Жротершница, да, молодец. Темный адмирал, да что. Что ж, никак нельзя мое имя забыть. Умный дверь. Ты о, тут, ты о. Ты о, тут. Ты чего, шалела? Жала. Ты о тут. Надо Я буду прятаться. У себя в комнате. Да ты дура. Ики, расправь, переем. Привет! Привет. Пойдем по базарим. Дверь закрыть, черехи на замок. Пойдем за мной. Присаживаемся. стрик, ладно! Yeah. Привет, yeah. хочу, yeah. мой Держим. Ладно! Trix, так, так Она ладно. Человеку, Привет. Привет. Жало. Да почему жало не работает? Это такое. Почему мне не дает? еда. Я ж так его хотела. Так, что мне нужно для так так так? Что мне нужно для использования а чё пчелы? Нет. А чего не хочешь? А Давай другой дам. А вот. почему. Вот Держи. этот подойдет. Такс. Ой, ты трансформируешься. <связывается> ну как? Скажи, дитрансформация. Не заходить. Хорошо. <связывается> <связывается> ну, детрансформируйся. <связывается> попробуй мясо. Салонное. Салонное. Да сладкое. Ну попробуй. Да. Ты даже не попробовал мясо? А ты как тут оказался мальчик? Э -э Хам. Ладно, пойдем. Перед О, такой, привет, Хан. Он привет. ест это мясо мое. Оно отравленное. А, я а если я отравил мясо? Ты не думала об этом? Да все быстро. Да я... Все... Хан неблагодарный, я тебя покажу, а. ты меня прогоняешь. Хан. Лон, влияние дракон воздуха. Ну и все, наконец-то он ушел. По моему, он будет вообще Чела еще а где злодей. Да он исчез, нас ага. Попробуй. Закрой двери. Надеюсь, за тебя далеко воздуха. О нет, попробуй мясо обязательно. Мясо попробуй на -а -а -а. Нет, вот это мясо. Тут привет. привет. тру, -тру, -тру, -тру. Ой, плей, там... Нам тут поговорить надо. Да. Дракон воздуха. У -у -у. Я его произносил, но он кажется в драконе Разделение. Дракон воздуха. К вами потерял. Так, выходим Жаль. на улицу. У -у -у. На крыше встретимся. Дракон воздуха. Так, иди сюда. Парализован. А, а, я... а теперь Талис... Ты... Да а хватит, ты... мне мешать. Ах, ты, зам... ты, ты дура. А... Так, а, ты а, дура. Так ты дура. Ты мне... Какое колечко? Больше за... Дракон воздуха. Ах, а где он? Ах, он снова. Он он, он он. А, это не он. Он в сзади. Парализуй его. Так он воздуха. Так, мне нужно прийти перезарядить к вам. А он сейчас хрящет. где другие нужно. герои? Где-то снимается к вам. На крыше. А ты, Макс. ты глупое создание пчел. Я хоть и понимаю, то, что Но мне все равно нужно больше сил. Прячься, Теремая Полин. Ну, ры, плак. Ну, ры, плак. Слияние. Ну, <нормально. существ> Появись рядом. Его <существ> мы. Так. Так, так, мне нужно. Значит, мы можем. <существует> Талки, привет, Здесь. Я разбирался с силами. Мы можем стать его приманкой. А <существует> Станьте рядом с ней. Вы где? Я Идите на, на крышу. Мы на крыше. Он интересуется мистер Багом. Так воспользуемся. Ему надо мой талисман. Так обороняйтесь по сторонам, глупцы. Я думаете, их не вижу, а я вас вижу. Где он? Там. Там. Там. Нужно изолироваться от тех, кто могут мне навредить. О, привет, каприкит. Ой, да, на а что это? Такое? Это катаклизм был. Это Я это все исправлю. Что здесь? Он, он парализован. Отмени парализацию. Отмени парализацию. Потому что он в драконе воздуха, и мы ничего не сделаем. Так, да, какие же они наивные. Ладно, я их немного пошалил, их нервы. А теперь пошалиться нервы того, Ай. кто не знает. Love, слияние. Пошалим их нервы скусно. Приду скоро. <систит> <систит> <систит> Всякие шалуны! <систит> Ролище <систит> нора. Я на использовать вену. Тихи, давай. Ой. сзади. Ну, нет. Был... Ты здесь, ты... А, нет, нет. Он использует талисман. Uh -huh. Он mm. тоже использует талисман кроликов. Мне, нужна, мне нужно было их запугать, что они думают, что я буду использовать. Если вот, он, он лиха, попадет кролика. еще раз, я попробую украсть у него талисман. Узнаешь? Ладно, пока не используется. Я лечу, я лечу к тебе. Какая трансформация. Я да, лечу. Вас прячется. Я лечу к нему. Покидай. Орико. Я, я, я, я, я лечу к тебе. Орико Полин. Орико Полин Калки Слияние. Боюсь. Я к Буку полетел. Я бы Буку полетел. Я к Буку полетел. Я к Буку не смогу полететь. А я бы Буку смогу. Сейчас Ой, я пойду. посмотрю, где он для начала. Попробуй. Где он? Я его не вижу. И где я не знаю. Вот Пчёлка меня... парализована. Okay, не лечу, не лечу, не не лечу, не лечу. Забрать камень чудес пчелы будет самое легкое. Опа, все... а я Осторожите я пчелу. Я сейчас упаду. Я сейчас мячик, если что? Ой. И... Да, затроньте талисман мячиком. Да, я, я дотронулся. И... Фар... как-то. Я он, пытался до него... Так я не могу, бык, бык, привет. Я прилетел сверху. Ну, я могу если, если что, быть спокойно. А. Зала. А, а, в меня он не попал. Я могу а также прыгать ловко. Кого попал? Я видимо. Как вообще-то. Я могу увидеть его. Если что? Где он? он есть, а он невидимый? Каприкид использовал силу видения в невидимости прикид это сила прикид, это петух, а петух? петух. Ладно, Ладно, он, бесполезно. орёт на всю улицу. Да. И, а, пойдете, он он Опасно сиделся. быть здесь. Но я, успел быть, Но я еще не нужен. открыл все функции. Сенера, улетел, да. а, нет, улетела, Мне нужно перезарядить камень чудес перед тем, как он, да, перед тем, как тратилась. начать разделение Ой. к вами. А теперь, mm -hmm. даже Оснrek, если да, этот, не разделяюсь к вами, прячьтесь. Всё, можешь двигаться. Так. Так в том, что это только... а а Да oh. почему, Асю? Я люблю с ног. Ну это её непривычно ещё с ним. А, помогите. могу прыгать. Я не могу ходить. Да, а, о, ты... да. А о, привет, на... дракон. Да, ёл... да, я пришел с другого города. А ты что, что ты кто? сюда делаешь? Я, я... Алыб. Я пришел, потому я что Алый Бак. здесь отследил Алыбак. Я пришел, потому что надо. Почему надо? Тебе сейчас зачем надо знать, зачем, мне... зачем я сюда... М это ждите здесь. Скоро придет. Ждите здесь, сказал всем. Есть Пока я... Ш... Подожди, мне нужно будет, увы, пойти перезарядить камень осталось... У меня осталось 4 минуты до моей трансформации. Ну ладно, давай. Охраняй. Дракон. У меня остался последний дракон. Дракон воды. Перевоплощение, Полин. Лонг, детрансформация. Ну не могу. Длияние. Дики. Мне сказали сюда а... лететь. не в невидимости. Он я могу выбрать. мои Ура! Наконец-то жук да. вернулся. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. И ну как вам здесь с новым руководителем? Честно, я только пришел. Ну вроде прикольный. Ну, ну короче, ну, если нормально. что, я буду нашим пионером, чтобы за вами никто не пришел. Если что, с помощью дракона воздуха я вижу всех, кто не виден. Дракон воздуха. Я даже я даже вот это, я даже вот этот бальчик притонулся в талисманов чершит. Вот этот отбирал, мне забрал талисман. Так. Так, ладно, я так я вижу, талисман. у вас новые талисманы. Ай, да я. И мне, кстати, в этом костюме пробиваешь немного в том. Ой, и в том уже. А, а мы, тот мы, говорит, то что ты не пробиваешь. Мы, есть, ну потому что это. Пирож. А, ну ладно, я вот тебе прям костюмком как по тебе шит. Спасибо. Так, Вообще не раздавай свою силу, когда мне ты трансформируешься, сила должна пропасть в всех. Так, ладно, мне пора, Риме. Увидимся И потом вы в городе. Создания. Только я хотел уйти. Да, Спасибо. Ну, что На какой... мне не работают твои силы, да? Ну какую силу И ты твои силы? А, я, использую силу я, я использую силу быка. О, привет, иди а сюда. Еще... Иди за мной. А зачем нам же не делать? Не идите. Ладно, мне пора идти. Мне здесь опасно быть в этом городе. Неуязвимость. Проследи. Неуязвимость. Не опасно быть в этом городе. Я знаю. А ты откуда знаешь, что проиграл? Разделение. Чики, давай. А зачем вы за ним? Так, Может, Где жить? Здесь должно это быть. Я не увеню, где? А, я, я опять лечу. лечу. С Алый баг. Где все герои? Реальность. За какие? Все, это сто процентов ловушка. О, привет. Привет. привет. Тебя... Он в доме, у Риана. Маяш. Я падаю. Я падаю, падаю. Я не вижу, чтобы раз... он был. Я устал он, он, он, он, он, за ним бегать будет. уже. Я, он, я устал он, он, за вами не бегать. Давайте, давайте. Так, это ловушка, Я пока... Вот, лучше... он сейчас хочет прыгайте. Слышу Барк, Барк, сли... Барк, слияние. что, Нам я нужен его... будет еще его... один. А, а теперь не ваши нет. силы не работают на мне. Никакая даже сила собаки на мне и не, и не твои работает. Твои, твои тоже на мне не работают. Давай. Никакая сила не работает. Быстрее, тебя ждут. Даже собаки сила собаки на будет. мне не работает. Ну и что, что на бычке она не работает? Слушай, давай, давай. Не используйте. Ах, даже не будет. работает, давай. Я могу это использовать сколько так, хочу. опа, а связать тебя. Серьезно, действительно? Знакомьтесь, это, это алый кот. Но у меня не алый немного, ну ладно. А вот нельзя получить камень чудесы, когда они заставят. А, ли... Нет, он так уже заставил. Иди сюда, иди сюда. Где он? А он. Чла, я... Вставай, На нем не как. работают любые силы. Мои. Чем Батьки больше были. мы с ним играем, тем легче тем он найдет наши мир. Становится. Поэтому Оба! уходим. Козленок под мою силу. А теперь Ваяж. Уходим. Козленочек. Расделяемся. Yeah. Прицепи козленку. Сюда. Кавц, сюда Я иди. Быстрее, сюда. Нет, он уже налетел. Прицепи козленка. Ну, козла, ударь. Реальность. Ударь его. Все. Если он пропадет, вы используешь Реальность. Сли... Вы повелись на мою ловушку. Орика, я выбросил. Вы повелись на мою ребят, ловушку. Все, он трансформируемся и не ведемся. Да. Не ведемся, ребят. Все, надо уходить. Он больше тратит наши силы и энергию. Нельзя. Уходим. Так, я могу же последить за вами. Да, бычок? Неуязвимость. Какой меня оказывается, Рико манипулировать? Орико. Орико, слияние? Орико, Барк, разделитесь. Ладно, если вы хотите, не хотите играть в мои игры, то я буду, тогда все равно я продолжу играть. Если мне принесут один камень чудес, я согласен сдаться. Звали на нельзя О, кушать. Бежим. Это палки Феликс ищет камень клевера? Ой, Феликс. Кто там этот? Я уже с этим... Феликсом запутался. Он ищет камень клевера. Это плохо. Ой. Привет, Олег. Привет. Ты слышал этого злодея нового? А ты что, уезжать А типа уезжать хочешь. Я не хочу уезжать, ты что? Правда. Привет, иди за мной. Иду. Боже. Иду. Так, только Адриан идет за мной. Больше никто. Ты брысь отсюда, странный чел. Идешь. Иду, иду. И где ты идешь? Уже в комнате у тебя. Как ты там оказался? А вот, вояж. <связать> э <связать> э <связать> да, просто запомнил слова. Там, наверное. Я тебя и лепенками выпнул. Ну, слышал, слышал, слышал? Слышал? Слышал? Что ему нужно? Талисман. Какой? Это цветка. Макароны. Да, талисман цветка. У тебя есть такой? Нет. Давай, отдадим ему. Да, давай твой только отдадим. Нет, у меня нет талисмана цветка. Нет, у меня есть, но талисман розы, но он потерян. Держи. у меня нет цветков никаких. Нет, на аппетитом. У меня есть только камень клевера. Ну вот и клевера давай. Он нужен клевера. А откуда он знает клевера? Это же абсурд. Не знаю, сам с ним разбирайся. Слушай, ну если я ему отдам телескоп клевера, не только у меня будут проблемы, но и проблемы будут у тебя, у твоей, у команды Так ты не давай. Ну такая, я хочу, чтобы он ушел, я ему отдам сегодня. Нет. Все, ладно, пойдем да. кушать уже. Я Слушай, уже на этих знаешь... пирогах помешан, пойдем. Ладно. А, вот макароны еще поем. Вкусно. Я я что ты за чел? Корольчатину дают. дают. Сейчас я приду там. Он на кое-кого мне напоминает, ладно. Ла-ла. Okay, okay. Ой, слушай, мне звонят. Ой, простите, я тортик весь съел. Ла-ла-ла. Так, какой суть в следующем месте. Давайте пчела. Ай. Сейчас готовим. самое время на Влияние, супер шанс. Катаплизм. Да, -ка. Так, сегодня приготовил. Сегодня четыре курицы и макароны. Так, Может, еще еще? надо готовить? Спасибо. М -м -м, надо готовить. Дайте да. мне, пожалуйста. Нет, пока... Пока все худо, еще немного барк и, барк да, Хорошо. Дай мне макарон. Дай э, мне макарон. Дай мне я Дай мне макарон. не мне макарон. Дай мне макарон. Дай мне макарон. Дай мне макарон. Дай мне макарон. что у вас Дай мне Почему меня не приглашаем? Трансформация. Привет, стой! Он я его Ты уже у мою еду ел. Катаклизм! Супер стой. шанс! Стой! Охренел, звери, покушай! И подавись! Главное! Бычок.